Рад всех вас приветствовать в новом 2023 году. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом. И желаю, чтобы все сюрпризы, неожиданности, сложности, которые были в прошлом году, сделали вас крепче, дисциплинированнее и привело все эти неудачи, возможно, у кого-то и форс-мажорные обстоятельства привели к тому, что вы будете готовы ко всему. И это будет залогом того, что вы сможете зарабатывать в любых, даже в непростых условиях на биржевом рынке. В прошлом году, в конце года я провел вебинар на тему спекулятивных стратегий и рассказал об одной такой интересной информации, которую я считаю одной из лучших среди фигур теханализа, это треугольник. Много было вопросов по данному вебинару, в конце будет и под видео будет ссылка на данный вебинар, можете его посмотреть целиком и полностью, там гораздо больше информации как этот треугольник находить, как его строить. Здесь я просто хотел еще кратко рассказать про эту фигуру, чтобы те, кто ну, не имеет времени огромное количество потратить там, на просмотр большого вебинара, уже для себя прикинули, нужно вам это, не нужно, будет ли вам интересно это. Ну, я вот эту фигуру открыл для себя уже давно. В прошлом году ее активно использовал. И это привело к отличным результатам, с которыми я, в познакомил всех на вебинаре. Все, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Еженедельно провожу там обзоры, смотрю графики, строю какие-то теории, что может быть. Это полезно мне и это, я надеюсь, что будет полезно вам. Поэтому подписывайтесь, будем с вами на связи. О чем была речь на данном вебинаре? Я получил после нее много отзывов, я так понял, что многие взяли на вооружение именно эту фигуру треугольник, она действительно интересная и чем она отличается. Кратко здесь еще раз хочу рассказать. Ну, собственно все фигуры технического анализа это есть некие отражения эмоций участников биржевого рынка и поэтому все вот эти фигуры, которые появляются на графике и когда они появляются какими-то четко выраженными, это может привести к тому, что все участники также отреагируют на, на эту фигуру, и в этом можно поучаствовать. То есть, как правило, в большинстве случаев мы зарабатываем на трендах, на микротрендах, на микродвижениях. Это проще, чем зарабатывать на, в, в боковиках. Поэтому треугольник – одна из лучших фигур, которая может позволить вам понять, а когда же тренд начнется. И самое интересное, что он позволяет и оценить даже размер будущего профита, и чем дольше формируется данная фигура, тем, как правило, лучше она работает, потому что именно треугольник это масса, разновидность такой сжатой пружины, которая показывает, что все участники вот какого-то движения сейчас ждут, ждут, ждут, ждут. И, наконец, когда оно куда-то начинает, рынок, двигаться, они вот по принципу домино начинают и по принципу сжатой пружины начинают в нужном направлении его еще и ускорять. Здесь легко поставить короткий стоп, что очень полезно э, в теханализе. И есть возможность даже, по сути, не угадывать направление, а войти в любую сторону и поставить стоп с переворотом. Очень интересная э, такая особенность, которую мало кто использует по простой причине, что в голове у трейдера образуется, вот, я встал в лонг, значит я прав. А вот если вы вот это из головы своей, такие глупости выкинете, и вы будете входить в лонг, но при этом зная, что у вас стоит стоп с переворотом, вам будет проще относиться к срабатыванию стопа и к перевороту. Вообще взять профит и перевернуться, взять профит в обратную сторону, это очень сложный навык, потому что перевернуть в мозгу то, что вдруг тренд может закончиться и развернуться, это очень сложно. И треугольник, поскольку это сжатая пружина, профит можно забирать очень быстро. Ну, я имею в виду, как бы первый этап профита. То есть, профит можно э, сидеть долго в тренде, но можно взять вот как бы первый лаковый кусочек. И фактически здесь одно из лучших соотношений риска и профита получается. Но на вебинаре я больше показал примеров. Здесь я вот приведу несколько самых интересных, которые принесли мне хороший профит в этом году. Вот одна из примерок, примеров сделок это эфир криптовалюта, а, здесь а, часовые графики и вот здесь вот сформировался такой треугольничек и выход из него дает, вот видите, какое-то резкое движение. Резкое движение, которое профит здесь фактически забрался в течение 6 часов. С 10 плечом это составило ни много ни мало, более 100%. То есть забрать профит можно быстро и забрать профит можно очень хороший. Вот криптовалюта, один Принцип здесь ну, совершенно не отличается от биржового рынка, но здесь, поскольку э, есть адекватные плечи можно взять и можно, и она очень сильно ходит, отличное движение здесь, здесь можно забирать э, замечательные профиты, быстро и эффективно здесь можно работать. Это не значит, что это не работает э, где-то в другом месте. Вот пример сделки по треугольнику, э, это акции магнита, то же самое Формируется вот здесь раз, два, три, четыре точки. Пятая точка – это пробой и выход из треугольника. Часовой график тоже. То есть очень хорошая движуха и очень хороший профит. То есть вот первую, первый профит можно забирать уже было здесь. Не надо сидеть уже дальше до конца, потому что фактически вот здесь после первого резкого движения все, эффект пружины закончился, а дальше уже как повезет. Пойдет рынок дальше. Вполне возможно. Но может и развернуться. Вот здесь вот видно, что здесь такой активный и долгий э, начался боковик. Поэтому лучше здесь забирать течение. Здесь фактически получился, но уже не один. Здесь получилось несколько дней. Работает ли он на других масштабах? Да. Треугольник фигура универсально и работает где угодно. Пожалуйста, пример Сбербанк Фьючерс. Пять минут. То же самое. Сформировался треугольник И нужно выбирать именно такие четкие красивые треугольники, потому что Здесь, в этом треугольнике все участники сходятся во мнении, что вот здесь первая точка, вторая, третья точка развернулись, все участники согласны. Четвертая точка опять развернулись, все согласны. Тут еще прекрасная проторговочка на границе и выстрел. То есть вот этот выстрел ловить уже поздно, когда он пошел. Да, входить нужно вот здесь. Все, мы уже выходим за границу, медленно выползаем. Часто так и бывает, что выползли медленно. Здесь надо заходить, заходить спокойно, стоп ставить короткий. И дальше движуха, если пошла, она пойдет как правило резкой. И вот здесь вот первый выстрел. Возврата об обратно не должно быть. Все, стоп можете четко переносить на границу треугольника. Но вот здесь и смысла было переносить нет. Вот ставить где-то здесь 14.0.10. Все. И следующий этап движухи. Все, дальше можно закрываться. Эффект пружины сработал. Первый профит взят. Все. До свидания. Отдыхаем и ждем следующего хорошего сигнала по формации. Ну и пример. Вот еще один золото. Минутка. То есть работает и на минутках. Но минутки чем как бы мне меньше нравится, что, конечно, здесь, ну, во-первых, нужно постоянно смотреть, отслеживать, потому что он быстро в течение дня сформировался. Видите, здесь вот начал формироваться утром, через, несколько, через час уже он сформирован. Здесь надо поймать эту движуху и все, и надо быстро закрываться. То есть нужно постоянно его отслеживать. Если это часовые масштабы, то их можно раз в день отслеживать вечером. И когда вы видите, что треугольник формируется, на следующий день быть уже внимательным и по этому инструменту. Но это зависит от того, сколько времени вы можете уделить вашему трейдингу, отслеживанию формаций на графиках. Как правильно строить? Про таймфрейм. Тут, который у вас есть возможность отслеживать. Чем меньше у вас времени, тем больше вы берете таймфрейм. Можно входить на дневках, да легко, только нужно здесь тогда взять побольше инструментов и раз в день просматривать, смотреть, а когда же может треугольник сформироваться. Но вход под дневным достаточно сложный, вход все-таки нужно делать на часовиках, это самый, ну, как бы, большой таймфрейм, на котором можно ходить. часовик. Дотневку все-таки это уже, ну, уже больше, не знаю, там, скорее инвестирование. Нужно найти не менее четырех точек касания, между которыми не менее там 10-20 свечек. Можно использовать фрактал, о чем я на вебинаре рассказывал. Фрактал э, убирает э, субъективность и более объективно вы будете смотреть на график. Все, пятое касание, ждите пробоя. За счет того, что э, треугольник как бы сжимается цены, стоп получается короткий. И максимально три попытки на вход. Ну, я всегда говорю, что любая идея больше трех попыток бессмысленно делать, потому что у вас уже замыливается взгляд и вы точно уже начнете запиливать там, на пятый, на десятый раз уже смысла не входить, вы за 10 попыток уже столько нагенерите нам стопов, что у вас уже ваш профит его не отобьет. И выбирать только качественные треугольники. Лучше пропустить сделку, чем войти в непонятную, плохой, сформированный треугольник. Вот приблизительно так нужно действовать. В этом видео я не планирую рассказывать подробно по треугольнике, потому что более подробно и все примеры я рассказал, как все это строить на вебинаре ссылка на которую сейчас у вас уже будет, вы можете посмотреть его полностью и взять на вооружение такой отличный инструмент технического анализа, как треугольники. Лучше использовать 2-3 формации, которые вы четко понимаете, которые вы умеете отслеживать, как вы знаете, как по ним ходить, чем использовать там, 50 формаций, которые вы так где-то что-то натыкали в интернете, не понимаете толком, как это должно работать, у вас мало будет опыта именно наработок по данной формации, поэтому лучше меньше, но качественнее. Надеюсь, что данная стратегия будет в этом году приносить нам удачу. Я буду пытаться, если буду видеть подобные стратегии, выкладывать в телеграм-канале и будем вместе с вами входить и пытаться заработать. Но не забывайте, спекуляция не должна быть 100% всех ваших денег, которым вы располагаете и которые вы заработали там, за несколько лет в каком-то другом бизнесе. Пекуляция есть пекуляция, будьте с ней аккуратны. Всем счастливо!